Я вам расскажу о том, как Supercell клонирует свои игры, страхует свои же игры и о том, когда ждать смерть Бравл Старса Пика. Пика. Всем привет дорогие подписчики зрители гости моего канала, сами, как всегда я, Мидлоры, И сегодня у нас новый видеоролик, в котором я вам расскажу о том, как Supercell клонирует свои игры, страхует свои же игры и о том, когда ждать смерть Бравл Старса вам всем огромный респект за помощь в прошлом моем видеоролике. Там уже набралось достаточно хорошее количество лайков. Учитывая то, что на канале очень давно не выходили ролики. Всем спасибо за, за поддержку. Поэтому, если тебе не сложно, то поделись этим видео с друзьями. Досмотри этот видеоролик обязательно до конца. И поехали. Итак, вы сможете назвать все даты релизов игр от Supercell? Итак вот, первая игра, которая вышла... От Supercell Именно похожая как Прокачка, развитие И что-то связанное с военной тематикой Это была Clash of Clans Она вышла на секундочку 2 ноября 2012 года Да, когда я готовил этот материал К данному видеоролику Я тоже был в шоке о том Насколько же это было давно Потому что я еще даже так Ну, мне тогда было сколько? 7 лет И уже тогда я помню, что мой Батя играл в эту игру, ну и уже в дальнейшем, в пятом классе, тоже меня подсадил на эту игру, но не суть. Итак, сейчас мы открываем уже первую тему, которой э, я говорил в начале видеоролика: это Суперсел перестраховывает свои игры другими играми. То есть получаем такой концепт, что проходит сначала одна игра, и следом идет другая же. Но уже. Спустя 1 год и 4 месяца после релиза Clash of Clans выходит такая игра, которая называется Boom Beach. Почему она выходит? Super наверное, готовили эту игру уже чуть позже, но мы же все знаем, что Clash of Clans начал набирать свою популярность только ближе к 14 тринадцатому году. То есть в начале э 2013, то есть, когда вышел Boom Beach, еще у Clash of Clans не было такого Большого, так сказать, э, поп отрыва популярности от других мобильных игр. Была, известно, была игра на уровне других мобильных игр, но не было никакой огромной э, выдержки по онлайну относительно других игр. И э, Boom Beach, это была игра совершенно недоработанная, то есть, как мы помним... В Бумвич никогда не хватало денег, никогда не хватало ресурсов, чтобы прокачивать То есть мобильный гейминг в этой игре был еще совершенно недоработан И э, было много сюжетных дыр, когда э, ютуберы или другие люди, которые показывали эту игру Обращали внимание, что типа ты сначала идет повествование о том, о том А потом резко переключается на другое И тебя выбрасывают в онлайн, и ты уже как рыба в воде ничего не понимаешь, что тебе надо делать Поэтому эта игра провалилась с треском И уже к середине 13 к концу 14 -го года Clash of Clash начинает набирать свою популярность То есть появились э, такие ютуберы, как Холдик, Аурум И кто совершенно олд в мире игр Supercell, это... Может быть, помнит такого ютубера, как Викит, который показывал свои клануары, как правильно атаковать расстановки бауэрбас. Но в принципе, все так снимали. Такие данные видеоролики, поэтому это никак не может... Э он никак не выделялся, но, хотя повествование у него было достаточно интересное, поэтому я думаю, что... Тогда еще все думали, что, типа, когда выйдет следующая игра, он будет одним из первых, но Викин как до сих пор продолжает снимать видеоролики по Flash of Clans. Если вам интересно, ссылочка на него будет в описании. Ну вот, обязательно можете посмотреть. До сих пор я вот так периодически посмотрю. Поэтому мы можем сказать, что перестраховка игры Clash of Clans с игрой Клумбии была абсолютно бессмысленно. И Илка отхватил немалый хейт за эту игру, потому что зачем выпускать в Google Play и App Store игру, которая не доработана, для того, чтобы как-то, наверное, сохранить свои рекламные кампании по сравнению с онлайном с другими играми. И уже в конце 2015 года Clash of Clans начинает терять свою популярность и тогда уже Илка был готов к спаду онлайна, к спаду аудитории и у себя в твиттере он выпускает такой пост, что у нас уже есть э, концепт игры, мы его дорабатываем создаем модельки, поэтому ждите новые игры в 2016 году и 2 марта 2016 года без какой-либо рекламной кампании выходит Clash of Clans у и 2 марта 2016 года выходит такая игра под названием Clash Royale. На тот момент у Clash of Clans уже было более 27 миллионов скачиваний, это было очень много. Поэтому э, были какие-то затравочки в новостях у Clash of Clans, и тем не менее какое-то... Небольшое количество людей все-таки перебралось при помощи Clash Clash Royale. Но огромную роль в этом всем появляли ютуберы, которые, грубо говоря, благотворили игру Clash Royale о том, что это новый концепт в мире игр. Это все очень интересно и да, это сработало. То есть большое количество людей начало играть в Clash Royale и они повторили... Уже меньше чем за 9 месяцев повторили рекорд Clash of Clans. То есть у них было за 9 месяцев в конце 2016 года 12,5 миллионов скачиваний. Это было фактически рекорд в мире э, мобильного гейминга по скачиваниям игры за определенный промежуток времени. И э, Clash, Royale, Clash Royale постепенно набирал свою конкретно хорошую аудиторию на тот момент. И в 2017 году... Илка делает пост, опять же, в Твиттере, что мы сделали новую игру абсолютно, то есть она готова. И выходит в 2017 году, 2 июля, такая игра как Brawl Stars, которая по сей день популярна в узких кругах ютуберы, поэтому игра была очень похожа на Clash Royale. Вы скажете... Да, игра была чуть-чуть от, от, а, отличалась по геймингу, то есть тебе давали конкретно одного персонажа, у тебя уже не колода карта, один персонаж, которого ты прокачиваешь, можешь выбрать другого персонажа и играть за них. Но вспомните, э, как было похоже меню Clash Royale и Brawl Stars. Были сундуки и все было одно и то же, только тебе давали не, другую PvP-арену и давали три выбора режима, тогда, по-моему, был Brow Ball, Game Grab и Shadeo. То есть, еще тогда на выходе игры не было там столкновений. Ой, отставить. На, на выходе игры не было еще типа сейфа. Я уже даже не помню, какие там еще есть на данный момент режимы. С рояля еще очень долго слазили. То есть, год, полтора, еще даже если смотреть. По каналам ютуберов они как бы сделали первые 2-3 видео по право старцу но интерес пропал потому что ну, фактически одно и то же тем более зачем уходить от э, контента который набирает хорошие просмотры стабильные просмотры то есть и я royale еще на плаву был год-полтора но буквально через э, 8 по моему месяцев после релиза супер суперсел догадывается что давайте попробуем растянуть во весь экран получается нашу игру Brawl Stars и добавим режимов, добавим немножко другой концепт, сделаем э, персонажи, сделаем э, новый магазин, который будет очень сильно отличаться от э, всех линейки, и тогда Brawl Stars начинает дико набирать. То есть она набрала очень хорошие э, скачивания в Google Play, фактически повторив рекорд Clash Royale за год. И э, тогда э, еще игра была на плаву 4-5 месяцев, судя по онлайну, люди посещали эту игру, но уже в конце 2019 года, э, когда до появления волны ковида, Бравл Старс был еще типа ну, не особо известен. Но, как мы знаем, в начале 2020 года по стране, по всем странам СНГ Россия Америки бьет коронавирус И тогда, конечно же, основная аудитория данной игры Brawl Stars это школьники, дети, которые играют, некоторые снимают ролики, как я, по этой игре Поэтому она начинает дико набирать, потому что детям нечего делать на карантине, школы нету, ничего нету, тупо сидишь, играешь в игрушки, и тебе нормально. Вот, поэтому пик популярности это был, э, по онлайну был, э, получается, март, апрель, май, ну, и часть февраля, то есть и тогда Бравл э, Старс побил рекорд всех СНГ-игр, которые выпускались на русских платформах, на платформах Unity и вообще... Wargaming, который тоже выпускал видеоигры на тот момент Такие как танки Они были популярны, но все-таки тогда рекорд удерживали танки То есть онлайн было около 500 тысяч Но в этот момент, на протяжении фактически 2,5 месяцев В Brawl Stars сдержится стабильно онлайн 700 тысяч человек То есть плюс-минус 50 тысяч То есть 650, 720, 730 тысяч Это очень хорошие цифры вот. И уже сейчас, как мы понимаем, когда э, начал, закончилась вся вот эта кипишуха с ковидом Началось лето, школьники, грубо говоря, забыли про игру И тогда онлайн начал стремительно падать Все ниже, ниже, ниже и ниже вот. И тогда уже Илка э, вместе с Фрэнком Тогда уже у них в Твиттере, когда у них спрашивали Появлялись такие затравочки про новые игры вот. Но уже на этом я бы мог заканчивать видеоролик, но я же вам не рассказал про то, как страховали игру Brawl Stars. Как мы знаем, что в середине 2019 года Brawl Stars начинает спадать по онлайну и интерес падает. И тогда выходит игра под, название, под названием Rush Wars. Игра выходит э, в феврале 2019 года, по-моему. И тогда... Люди начинают в нее чуть-чуть играть Игра абсолютно не набирает Google Play Я узнал об этой игре только когда готовил материал к данному видеоролику И узнал какие игры есть на платформе Supercell И уже отталкивался от их дат релиза Вот, и посмотрите на кадры из этой игры Вы сейчас видите кадры, которые просто это тупо копирование с, Слизывание с рояля и с Clash of Clans. Это они объединили одну игру И сделали из нее новую Они объединили две игры И сделали из нее одну новую Якобы с каким-то новым э, Концептом игры С новыми этими Но фактически они тупо соединили две игры Написали небольшой код По слиянию этих игр Слили их и получилась вот такая вот игра да? Оформили модельки Всяких персонажей и типа Вау, мы сделали новую игру Игра абсолютно не набрал даже сейчас у нее миллион с чем-то скачиваний в Google Play, это ну вообще для Supercell это просто ниже, даже у того же Бичбума 9 миллионов скачиваний. <и> ну и что у нас получается, когда Rush Wars выходит, Supercell э, выпускают э, тоже на официальной страничке Supercell в Твиттере, появляется такая затравка, как у нас есть одна игра, похожая на очень старую игру, которую мы выпускали. Ну, в принципе, мы можем уже понять, что это не Clash of Clans, потому что Boom Beach уже был, это не рояль и, ну, не концепт рояля, потому что Brawl Stars, это начальник, это концепт рояля. Brawl Stars, может быть, это э, будет концептом игры Brawl Stars, но они говорят, что игра очень старая. И мы вспоминаем, какая игра была до всех этих игр. И мы вспоминаем хайдей. это одна из самых первых игр игр. Которая имела тоже популярность небольшую, точнее как небольшую, достаточно хорошую популярность в мире. Всяких прокачек, всяких башенок, там печки были строить, растить, но не суть. И вот. Уже в начале 2020 года на э, испытательную платформу выходит такая игра, как Heyday Pop. Это слияние, я повторюсь, это что-то похожее... Между такими играми, типа, знаете, переставлять кубики, чтобы они уничтожались, и э, хайдей, концепция, то есть там надо будет прокачивать, выращивать всякие растения, вот. То есть это вот игра, которая будет выходить и еще от Supercell, но в ближайшем будущем, когда, наверное, уберутся всякие баги и так далее. Так вот, что еще хочу вам сказать, когда все-таки ждать смерть Бравл Старса? Судя по онлайну, который сейчас такой же фактически, как у Рояля, то есть у них там разница 50-70 тысяч у Браула больше, чем у Рояля. И э, Рояль все-таки сейчас на плаву, то есть насколько бы давно игра не ушла, э, концепт игры нравится больше, потому что да, Браул Старс собирал рекордный миллиард долларов. По донатам, по всем, по всем сборам от Supercell. То есть, да, игра принесла огромные деньги компании. И с этим спорить фактически невозможно. Еще и рекламная кампания тоже была в Brawl Stars. Поэтому э, Supercell поимела хорошую прибыль. Но все таки когда же ждать смерть Brawl Stars? Ждать новую игру по концепту PvP. На это я могу уже сказать, что Brawl Stars теряет свою популярность. Судя по онлайну, то есть, каждый месяц по минус 50-70 тысяч с начала лета и это достаточно ну, средний показатель, то есть сейчас Brawl Stars на уровне World of Tanks Blitz то есть онлайн один и тот же но э, структура игроков совершенно другая то есть э, если смотреть э, статистику то Brawl Stars играют 13-12+, но World of Tanks играет 18-16+, то есть игра по контингенту возрастов довольно таки выше чем Brawl Stars поэтому уже спад игры Brawl Stars и это достаточно плохо, потому что э, Илка еще даже не сделал никаких анонсов в Твиттере, пора новую игру, кроме Hayday Поп, Pop, которую я вам только что рассказал и поэтому мы будем ждать новую игру от Supercell, которая опять же разорвет Google Play по скачиваниям и надеемся это будет интересная игра Всем спасибо за просмотр, спасибо, что досмотрел этот видеоролик до конца пиши в комментариях обязательно лайк на удачу, если досмотрел этот ролик до этого момента, всем спасибо за просмотр, поделись этим видео с друзьями обязательно, и всем пока-пока.